Всем привет! Сегодня хочу рассказать о возможности получения бесплатного трафика с помощью сети BitcoSet, Рекламная сеть. Это аналог Мэллу Ads знаменитый. Также тут есть кран, заходя раз в сутки на котором мы получаем в данный момент 1000 сатоши. И после чего мы можем эти денежки использовать для рекламной кампании. Разгадываем капчу, получаем тысячу сатоши. Все, они уже зачислились на рекламный баланс. Минимум сейчас для того, чтобы запустить рекламную кампанию, нужно иметь 80 тысяч сатоши. Ну, исходя из курса биткоина на данный момент. Также есть реферальная программа. Вы будете получать 50% от заработка рефералов. В данном случае 500 сатоши. Пример рекламной кампании. Здесь доступно два вида кампаний рекламных. Каталог и нетлок. Каталог — это вы выбираете какой-либо конкретный сайт и размещаете там текстовое объявление, либо свой баннер. А Network — это вся сеть, с которой сотрудничает BitCasset. По аналогии с MailOADS. В данном случае я вот хочу показать на примере баннерной компании. Буду ставить баннер 728 на 90 Сегодня запустился очередной псевдомайнинг, я хочу его порекламировать. Ставим галочку, что депозит вводится э, рекламного баланса с внутреннего. Буду оплачивать я за показы. А, можно еще капчу разгадать. Давайте проверим баннеры, показы, 100 тысяч показов. Реферальная ссылка есть, выбрали баннер. А вот данный проект, пока у меня он никак не рекламируется, ни на каких источниках. Соответственно, приглашенных ноль. Давайте посмотрим, какое у нас сегодня число. 1 декабря, 5 утра, не очень самое, так скажем, удачное время для рекламы. Особенно, конечно, это касается Европы. И обязательно указывайте BTC адрес, без этого реклама не запустится. Итак, запустили рекламу. 5.18 по Москве. Ну что ж, подождем какое-то время. Вот так будет выглядеть мой рекламный баннер. И здесь же доступна статистика. Прошло буквально пару часов. Какие результаты? 55 переходов за 100 тысяч показов. Или 6% КТР. Давайте перейдем в рекламируемый сайт на проект. Ну что, мы видим, 13 рефералов пришло. Даже какие-то пополнения они уже сделали. Довольно неплохо. Таким образом... Мы получаем возможность бонусной рекламы, бесплатной, вместе с биткасет. Я думаю, многих это заинтересует. Если вы всерьез занимаетесь заработком в интернете, это еще один источник трафика. А трафик, как говорится, наш хлеб. Ну что ж, на этом я прощаюсь. Всем больших заработков, всем до свидания, пока.